Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. Сегодня у нас годовой праздник, вербное воскресенье, так что всех верующих с этим годовым прекрасным праздник. Всех благ, друзья! Ну а сейчас мы пойдем посмотреть в эту замечательную походку все наши новости. По поводу забора, друзья, сразу буду говорить, что да, это был геморрой, да, это будет у меня геморрой, но понимаете, есть э, геморрой, который очень приятный. Э, одни люди любят ковыряться в земле, втори в автомобилях, третьи еще где-то, ну, <coughs> поэтому я посадил для своего удовольствия, так собаку на Рекс бегать мы, надо идти привязать. Поэтому, ну, мне было очень интересно попробовать. Такой вид, можно сказать, искусства для души. И все равно же надо чем-то ковыряться, правильно? В... Жинка все же идет в магазин. Соня выскочила. Соня, привет! Так, костер, костер горит. Пока Юлька сходит в магазин, как раз уже это. Должно быть у нас все готово. Что-то никто не хочет прыгать. Тебя обалдеет. Здесь мы еще засадили 8 сосен. Вокруг там вот мусорочки вот там он, вокруг мусорки 4 и здесь 5 штук, а, 9. Ждем приезда еще пару домиков пчел, ну и, конечно же, пчел. Так, смотрю там уже сельскохозяйственная техника работает, все вышли в поле. Красота. Вчера садик подбелило. Курки все хорошо несутся. Яйцо идет полным ходом. Скоро же Пасха, поэтому яйца это берут очень-очень хорошее. Вот та галашейка, которая сейчас показываю, блин бьется на детей, кидается. Надо постоянно было закрытым или под контролем. Очень опасно. Цыплята носится, как дурни. Часть уже забрали, но это нам уже останется. И осталось. Ну, как я говорил, датчик, слава богу, все хорошо. Так, по поводу инкубации. В этот раз оказалось огромное количество яиц, было не наиграно. То есть, смотрите, когда большого количества петушков, они один одному не дают поработать. То есть, мало, плохо, много, тоже плохо. Ну, это жизнь. Детская радость. В Мое бы детство такое. Точно бы вся деревня была бы здесь. О, видите, как уже научились. Молодцы. Во. Уже и Соня даже. Два с половиной водика. Ну ладно, не будем мешать, это стесняется. Под поводу Ну Сегодня же праздник, поэтому мы только кормим, поим, не более того. Отсадили мы уже от двух мамок малышей. Отсюда мы убрали мамку. Ой, мамку малышню. И, и, и, и, и. здесь тоже убрали мам... малышей. Сейчас покажем. Друзья, если у вас появились вопросы по кролиководству, заходите в группу ВКонтакт Кролиководства. Ссылка будет в описании, ссылка будет закреплена в комментариях. Вы узнаете всю полезную информацию для вас, касающуюся кроликов от рождения до прихоживания. Не знаете, где искать, не знаете, у кого спросить, не знаете, где получить ту или иную информацию о кроликах. Группа ВКонтакт Кролиководства. Заходим, смотрим, общаемся. Узнаем ту или иную информацию легким постом. Ссылка в описании, ссылка в комментариях. Все, что нужно для кролиководства от рождения до э, приготовления, здесь все имеется. Огромное количество людей, которые вам помогут в ту или иную ситуацию, как только вы обратитесь. Потому что огромное количество людей с огромным-огромным опытом. Заходите, не стесняйтесь. Группа в кролиководство, э, ВКонтакте ссылка в описании и в комментарии здесь у нас молочня у одного был больной глазик промывал заваркой к сожалению ни или еще что-нибудь ничего, ни капель, ни мази, к сожалению, не казалось дома поэтому мы взяли заварочку и про ну, капли, можно сказать здесь у нас а, мамка как округу, копает, нервничает видите, блин, как дурная серебро здесь тоже серебро какое-то дурное существо, какое-то на очень паническое, как панические атаки. Так, по поводу кого мы пересадили, смотрим. Так, вот братцы кролики, красотули такие. И вот я смотрю, <coughs> гранула, которую сейчас пользуюсь она такая не, ну, не плотная, поэтому она легко превращается в этот пух, ну не пуха, пыль, как бы не очень так. Привесы неплохие, но вот расход какой-то, не ну, очень. Так, здесь у нас серебро. Мордахи такие сидят. Да, мордахи. Красота. Так, идем дальше, смотрим. Ну, как помните, я показывал талисман. Он уже не продается. Есть кролики у кролиководов, любимые кролики, которых он, конечно же, продавать не будет. Потому что, к сожалению, или к нашей радости, не все в нашей жизни меряется деньгами. Вот такая красота. Самое интересное время кроликовода это малышня. Вот пока малышня есть, наше хозяйство будет живое. Красоту. Ну, затягивать ролик я не буду. Полезной информации, конечно, вы сегодня мало получили. Ну, живите, отдыхайте, получайте при этом удовольствие. Помните, жизнь одна, всем счастья, здоровья, семейное благополучие, мирного неба надо головой. До встречи.